Папенька, маменька, но нам же совсем уже тесно стало в нашей старой СБС, не прохудились, крыша провалилась в сарае. Нужно что-то делать. Ну все, мать, пора брать кредит. Сегодня, друзья, мы в полезной консультации о кредитах и поговорим. Доброе утро. Доброе утро, да. Жить посредством действительно получается не у всех. Есть люди, которые, например, просто патологически не умеют копить деньги, а путешествовать и покупать какие-то необходимые вещи все равно хочется. И тут действительно лучшее решение это кредит. Но вот всем ли подходит это решение каковы наши права и обязанности в такой ситуации? Об этом будем говорить сегодня с нашей гостью, директором. Центра финансовой культуры Елена Феоктистова. Леонидович, доброе утро. Доброе здравствуйте. Утро. Да, доброе здравствуйте. Утро. Вы знаете, прежде чем вот, а, мы начнем от себя задавать вопросы, которые подготовили, во-первых, друзья, вы можете задавать свои вопросы относительно кредитования 635-85-72, либо дозваниваться, либо писать нам на электронную почту пользуясь собой ктопоспб.тв. Мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали а, заявление, которое сделал накануне депутат ЛДПР Василий Власов. А, к слову сказать, во вчерашнем утреннем эфире мы просили прокомментировать эту ситуацию Светлана Юрьевна Агапитова, полномочная по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Что он предложил? Он предложил Министерству строительства совместно с ЦБ разрешить выдавать ипотеку с 14 лет. Вот просто хочется услышать реакцию обычного человека, обычного человека, который владеет такой профессией, как вы, потенциальная мама, я вот не знаю. Вот... Насколько да, это нужно могу... нам или необходимо с вот 14 да. лет? А, ну, я не только финансовый эксперт, но я еще и юрист по профессии, да. поэтому да. для меня, конечно, это такая немножко шоковая ситуация, скажем так. Потому, да. Почему? Дело в том, что закон не просто так разграничивает понятие дееспособности. Есть малолетние, есть недееспособные да. граждане а, и правоспособности. К сожалению, в 14 лет ребенок еще не считается полностью дееспособным, он не вправе принимать такие важные решения, на то, связанные... с да. Конечно, да. конечно. Даже если он работает, там все равно есть ограничения по трудовому э, законодательству, связанные с его э, трудом и с его оплатой. Это уж если только, когда он э, прошел так называемый этап э, признания его дееспособным до достижения совершеннолетия, uh -huh. тогда да, в этом случае можно выдавать. Но это законом уже было зафиксировано uh -huh. и ранее. Не нужно перепрыгивать и То менять опять нормы. То есть есть что вот эту инициативу даже, возможно, не будут рассматривать в первом чтении. Но поживем увидим, Мы в такой стране живем, что можно все что угодно. Вот соглашусь, да. На самом деле взрослый человек зачастую не всегда может объективно оценить свои возможности. Вот как правильно оценить свое финансовое состояние, точнее свою финансовую состоятельность, скажем так, чтобы понять, сколько кредитов мы можем взять. И если мы можем себе позволить один кредит, то какого он должен быть размера? очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что прежде чем брать кредит, для начала нужно посмотреть на свой бюджет. Какие у вас обязательные платежи? Распишите все по полочкам и разложите. Да. Коммунальные услуги, на да. продукты, обучение детей, их кружки различные, смена одежды, обуви. Отпуск опять же тоже да, мы закладываем, конечно. потому что хочется отдыхать и так далее. И дальше уже смотрим, а что-нибудь остается? Если ничего не остается, то, друзья, ну о каком кредите может идти речь? Мы же тогда будем у себя воровать, мы же тогда свое качество жизни сильно ухудшим. Но вот смотрите, у большинства же так и получается, что если говорить об ипотечном кредитовании, uh -huh. все хотят расширения или там все хотят свою какую-то жилплощадь, и все подгадывают таким образом и собирают справки со всех имеющихся, не имеющихся работ, для того, чтобы только Далее. И потом получается так, что ну, это ну, вот то, что и называется, то, не знаю, наверное, долговая, Каба, яма, долговая кабала, яма, кабала и так далее, там ипотечная игла, там и, и, и, и все остальное. Да. То есть, вот в каком случае нельзя брать кредит. Не, я не знаю, может быть, процентных а, а, а, соотношении вы могли бы Могу, озвучить? конечно. Да. Я рекомендую рассматривать необходимость получения кредита. Во-первых, давайте помнить, что кредиты та же форма накопления. Да. Да? Только вы копите в другом кармане, еще и за это проценты выплачиваете. Да. И если Действительно, ситуация так складывается, что нужно расширяться, машину менять или еще какие-то обстоятельства вызваны необходимостью, то платеж по кредиту ежемесячный не должен душить вас, не должен он быть очень непосильным для бюджета. Он должен составлять желательно не более 10%. То есть если у вас заработок 50 тысяч рублей то вот 5000 рублей. Потому что если вы возьмете кредит, где от дохода 20%, и если вдруг будет падение по доходам, то вы окажетесь в долговой яме. Вы начнете опять же жонглирование этими кредитами. То есть да. бегать, занимать на платеж по кредиту, чтобы да. потом переодать. А этого я никому не пожелаю. Это очень тяжелая ситуация. Да, Каковы наши права и обязанности при взятии кредита? Об этом говорим сегодня с нашей гостью директором Центра финансовой культуры. Елена Феоктистова, работаем в прямом эфире 635 85 72 наш телефон, нам можно звонить, присоединяться к нашей беседе, нам можно также писать, пользуясь собака топ спб. тв, задавайте свои вопросы. Елена, ну вот вы коснулись темы процентов, можем ли мы самостоятельно рассчитать, сколько нам необходимо будет переплатить за кредит в результате? Да, yeah. <laughs> на самом деле сейчас уже закон обязал банки указывать реальную ставку по кредитам и обязаны ее писать там, вот, грубо говоря, в правом верхнем углу в квадратике, yeah. и это должно быть видно невооруженным глазом. И очень много кредитных калькуляторов есть в интернете. Если же у вас кредитный договор был заключен когда-то очень давно, где еще не было этого, этот закон не вступил в силу, и вот вы видите, что на вашем бланке договора нет этого квадрата не указана реальная ставка, то я рекомендую, конечно же, позвонить в банк и узнать все условия, которые есть. А в любом кредитном калькуляторе в интернете вы можете забить все необходимые вводные, и вам уже будет вычислена и выплата по кредиту, и, соответственно, срок платежа, и переплаты, которые возможны за весь период пользования. Что мы можем сказать тем людям, а в основном это люди более старшего поколения, которые не принимают кредитов, и их можно понять, потому что они всю жизнь жили без этой так называемой системы и большинство привыкли рассчитывать исключительно на себя, mm -hmm. на свой доход как, какой есть. И тем не менее они в основном рекомендуют молодым ни в коем случае не брать даже если у них нет собственного жилья даже если у них очень хороший доход они все равно там сетуют на то, что это долговая яма и ни в коем случае не нужно брать. Вот когда все-таки можно брать и вот так вот общаться со своими близкими потому что мы плавно переходим к теме проучительства, когда нужно вот-вот mm -hmm. Продолжение uh... Ну, я вообще рекомендую обычно составлять финансовый план и uh -huh. смотреть вообще ваши финансовые возможности. Потому что ну, вам нужно запланировать не только платеж по кредиту на несколько лет вперед, если мы говорим об ипотеке, uh -huh. да, но мы еще и должны запланировать. А вдруг на это время накладывается обучение детей, а у нас образование сегодня платное. Uh -huh. А вдруг опять падение по доходам что-то произойдет? То на несколько есть... лет вперед это очень мягко сказано, если мы говорим да, об ипотеке. Да. Но смотрите, ведь многие могут упрекнуть в том, что накопить. Накопить они, это это может быть логично, накопить они не смогут. Просто, может быть, люди такие, да, может быть, действительно, доход такой, что накопить на квартиру, ну, а зачем она нужна, грубо говоря, там, через 15 так... лет, да, вот. В лучшем случае. А, я поняла ваш вопрос. Да. Дело в том, что, вот смотрите, когда мы берем кредит, мы очень часто не оцениваем вообще ни сумму переплаты, ни реальную ставку. Вот если, например, человек стандартная ситуация, человеку нужно там поменять машину, он хочет взять 300 тысяч на 5 лет, ставка годовых, предположим, 17%. И ну вот есть такие потребительские кредиты, чаще всего встречаются по крайней мере на рынке. И а, за пять лет он так смотрит: Ну, значит, я буду платить где-то 7,5 тысяч в месяц. Вроде бы и ничего. Если на свой доход разложить, да. а если взять и суммировать на все пять лет, я переплачиваю около 150 тысяч рублей, то есть половина стоимости да. по кредиту. Да. То же самое и так. Вот, Дело в том, что это кажется иллюзорно, что у меня нет э, сейчас возможности накопить на квартиру я буду или на машину. И я буду да. платить чуть-чуть в месяц, да. да, как бы такой самообман. Да. Но давайте посмотрим, сколько вы переплатите за весь период пользования этим кредитом. Да. Вполне возможно, что если мы берем квартиру на несколько лет, 20-25, да, да, то мы таких три квартиры можем купить. Это за счет, вот, Но процента. тем не менее, люди на это идут, потому что других возможностей Конечно, нет. Да, другой возможности нет. И здесь я хотя бы рекомендую делать очень. Ну, выбирать, во-первых. Не забывать о том, что кредит это продукт, который банк продает. То есть как вот в магазине можно смотреть молоко там за 50 рублей или за 37. Также и походить в разные банки, банки? направить да, раз... да. в разные банки свои документы, пускай проанализируют вашу платежеспособность. Лучше брать целевые кредиты, они все-таки выгоднее по процентным ставкам. Ну и, конечно же, оценивать все комиссии, которые банк на вас Навешивает. Да, это Леб, тоже вам... стоит учитывать. Да, ну вот а, о том, как правильно выбрать банк для э, взятия кредита, мы еще обязательно поговорим. Мы вам уже начинают звонить. Что приятно, да, 635-85-72 говорим о кредитах. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. Да. Я хотел бы поговорить о рефинансировании кредитов. У меня. Сейчас кредит потребительский где-то под 15%. процентов. Сейчас я вот вижу рекламу, что можно взять за 12%. Я вот подумал, можно ли рефинансировать мой кредит и выгодно ли это, самое главное для меня. Или игра не встречается. Спасибо. спасибо. Спасибо. спасибо. Ну, дело в том, что конечно нужно посчитать. Да? Прежде чем прям бежать и сразу соглашаться, подписывать документы, нужно взять расчет предварительный у банка. А рефинансирование кредита чаще всего на сегодняшний момент это очень хороший способ уменьшить платеж по кредиту, ежемесячно снизить нагрузку на бюджет в месяц, или же даже сократить срок выплаты, или снизить процентную ставку. А прежде чем соглашаться или не соглашаться, нужно посмотреть, как, на каких условиях банк делает это рефинансирование. А если это ипотечный кредит, то, конечно же, нужно помнить о том, что любая ипотека сопровождается оценочной стоимостью, страхованием заемщика, страхованием имущества и так далее. И если новый банк, в который вы хотите вот, сделать рефинансирование, mm -hmm. он говорит о том, что, э, вы знаете, я хочу, чтобы вы заново прошли процедуру и страхование, и у меня своя компания, и я хочу, чтобы вы заново оплатили оценку и так далее. Вот здесь вот стоит посчитать, насколько вам это будет выгодно, потому что госпошлины никто не отменял, и вот эти расходы тоже будут накладываться. Все на все на все вопросы ответят цифры, когда угу. мы их увидим. Я все знаете про ипотеку, про, да. про свою. Про Вообще, а чем чревато сегодня? Просто я помню, что а, лет десять, наверное, назад было достаточно ну, опасно. По крайней мере, предупреждали быть поручителем при сделке. Вот со стороны вот чем сегодня может быть чревато соглашаться с поручителем? Риски не изменились. Не изменились, да? Ну, вот Риски расскажите, вот, вот, какие... Как, как а, проблема э, у поручителей заключается в том, что не вы пользуетесь этой вещью, но э, банки всегда ставят вас как солидарного должника. Mm -hmm. Что это такое? Это вы отвечаете точно так же, как заемщик. То есть банк по сути по То своей постоянно... схема природе, стандартная, да? Если да. что-то с заемщиком происходит... Э, он это... просто перестает платить, с ним может Переста... ничего да. не происходить. Он да. просто перестает платить... То есть он и может и скрываться у... от судебных приставов да. и так далее. Приходит в любом случае к тебе и вот эту сумушку да что называется будут да совершенно верно тебя. Да, да потому что э, вы отвечаете точно так же как и должник вот есть такое mm -hmm. понятие солидарной ответственности и его нельзя отрицать это э, одно из тех э, отрицательных моментов которые я не рекомендую выступать да. поручителям если ну там не муж и а жена например да mm -hmm. или там ну близкие родственники тоже вот брат и сестра э, сестры братья вот я бы здесь тоже ну, воздержалась вот мы же помним если историю мантеки капулетия они да, там да. тоже немножко друг друга не, не Юли, Юли. Да. Mm -hmm. Поэтому вот если действительно там муж и жена, они выступают, как чаще всего даже банки завязывают как созаемщиков, mm -hmm. а если супруг берет там для своего бизнеса, то супругу привлекают в качестве там поручителя. Это ситуация такая стандартная и распространенная. Mm -hmm. Но вот если мы для жизни что-то делаем, то стоит быть осторожным. Mm -hmm. А может ли банк передать я не знаю, вот, информацию да, об этом долге, об этом кредите коллекторскому агентству? Вот, вот да, просто перестать закон... э, сказать, самостоятельно каким-то образом э, связываться с заемщиком и пытаться да, э, э, да, добиться от него выплаты кредита, а просто передать в коллекторское агентство, чтобы вот коллекторы уже решали этот вопрос. Вот Насколько здесь... это вообще да. законно? Насколько законно? Да. Вот здесь вот, э, участвуют два законопроекта, которые говорят о... Ну, почти противоположных вещах, но они просто в разной плоскости лежат. Первый закон это о защите наших с вами персональных данных. И никто не имеет права без нашего с вами письменного согласия какие-то данные передавать. Если мы говорим это и про информацию о кредите, то значит неизбежно раскроются и наши паспортные данные, и уж тем более условия кредитования а это банковская тайна, которая тоже должна открываться только в установленных законах случаях. Как же в коллекцию агентстве узнают всю эту информацию. Вместе с тем, у нас есть вот гражданско-процессуальный кодекс и закон об исполнительном производстве, да. и закон, связанный с тем, что взыскание долгов, да, который говорит о том, что в случае, когда у должника нет возможности, кредитор вправе распоряжаться и, его данными, его, ну, не данными, а вот этим долгом, который у uh -huh. него есть по своему усмотрению. Да, когда уже состоялся суд, и когда есть уже исполнительный лист, и да. есть уже исполнительный производ. Только в этом случае. Конечно, банки избегают ситуации, они все в договорах фиксируют согласие ваше сразу же о том, что вы согласны передавать э, на, на обработку хранение да. и передачу ваших данных. Это даже может быть данных. указано мелким шрифтом. Я так Совершенно да? верно. Там, Поэтому, да. если вы вдруг чувствуете, что mm -hmm. что-то не так, я рекомендую написать заявление в банк о том, что вы отказываетесь от этого условия да. и запрещаете передавать ваши данные. Это вообще, само по себе вот это вот название ⁇ Коллекторское агентство ⁇ это вот вообще что-то такое неофициально, по-прежнему. По крайней мере, да. вот у меня восприятие такое еще с 90-х годов. Я просто увидел в лицо нескольких коллекторов в 96-м. А, друзья, 635-85-72. Сегодня говорим о кредитах. А, слушаем следующий телефонный звонок. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста. Валерий. Валерий, Валерий да. Валерий. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, что делать пенсионерам, у которых минимальный размер пенсии и им постоянно во всех банковских учреждениях отказывают в кредитах, в получении кредита. Спасибо, очень хороший вопрос. Очень да. актуальный. Спасибо большое. Да. действительно. Да. Ну так скажем, не все пенсионеры берут крылья, но тем не менее берут. Необходимость есть, да. Ну... Во-первых, я, давайте, сразу скажу, как бы предостерегу, пожалуйста, не обращайтесь с микрофинансовой организации. О, это отдельная тема. Это, для, да, с, я понимаю, но это самое такое страшное, что может случиться с человеком, потому что там процентные ставки безбожные совершенно. Угу. Там 100, 200, процентов. Да. Второй момент. Я рекомендую рассмотреть такие на сегодняшний момент популярные вещи, как рассрочка. Я не имею права называть в усилии различные угу. карты да, рассрочки, да, да. но они существуют. И очень многие магазины даже сами прямым текстом говорят о том, что э, купи в э, в рассрочку. Да, бесплатно или без процентов. А может ли такое быть? Действительно ли может быть вот такой вот бесплатный кредит? Да, без это процента. так называемый коммерческий кредит. На самом деле, там, с юридической точки зрения, получается, что э, банк, как бы, участвует в этом процессе финанси финансистом магазина, да. да? Но магазин продает, там, предположим, телефон, да? Для То есть, человека мы говорим, здесь он... Стоит... между банком и потребителем. Да, совершенно да. верно. Да. Вот телефон стоит 10 тысяч рублей. Да покупатель придет, он как сразу заплатит 10 тысяч рублей, так, так и в рассрочку красиво. 10 тысяч рублей. Но магазин банку говорит, тебе я его продам за 8 тысяч рублей. А, и, соответственно, вы оплачиваете уже банку вот эту самую рассрочку. Но вы, вы бы все равно эти 2 тысячи скидки не получили. То есть для вас они как бы были 10 тысяч, так и остались. Вот это так называемая рассрочка платежа очень полезная вещь. И я рекомендую mm -hmm. лучше рассматривать их, чем сразу Кредит на какой-то... На какой-то товар, да. какой -то товар, да. Продолжают звонить. Да. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня Михаил зовут. Да, Михаил. У меня вопрос по кредиту. Вот, угу. Смотрите, брал машину в кредит. Вот, сумма была кредита, грубо говоря, 700 да? угу. тысяч. Вот, заплатил определенный процент, первоначальный износ, ну где-то около 140 тысяч. А в итоге мне потом банк навязал страховку жизни, и такое ощущение случилось, что я без первоначального взноса машину получил, ну и сумма кредита, естественно, как бы оказалась больше, чем я ожидал. Угу. Вот. Правильно вообще это, или что можно с этим сделать? Вот. Как как отказаться от навязываемой страховки? Это следующий вопрос, который мы тоже к Елене подготовили. Спасибо вам да, большое. Спасибо, Хорошая Михаил. тема. да. А... Друзья, судиться. вы хотите Конечно. А что делать? Пока мы не будем защищать свои права, к сожалению, мы не сможем добиться правового государства. Для начала стоит написать претензию непосредственно в банк о том, что в соответствии с Законом о защите прав потребителей, статья 16, запрещено обуславливать покупку одного товара необходимостью приобретением другого. То есть нельзя сказать банку о том, что я вам выдам кредит там на 150 тысяч рублей под 5% годовых, и потом вдруг на подписании документов выяснится, что эту процентную ставку я вам дам только если вы страховку возьмете. Это запрещено законом. То есть навязывать банк не имеет права? Совершенно верно. Это важно. Да. И если произошло так сейчас у Михаила, что он должен в суд? Первое, он должен вначале написать претензию в банк, жалобы в Роспотребнадзор, причем так. ее можно подать в электронном виде. Так. И когда уже банк вам откажет, а он, скорее всего, откажет. А он, скорее всего, откажет. Да. Я рекомендую, конечно, составить исковое заявление и обратиться в суд. Лена, По хорошо, закону да. о защите прав потребителей вы не несете никакие расходы госпошлины, вы не платите. Лена, у нас две минуты, есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло. Да, да, да, да, слушаем вас. Говорите, ваш вопросик, быстренько, а, у нас немного. Времени. Будьте добры, да. если после состоявшегося суда... Если после состоявшегося суда по поводу непогашенного до конца кредита угу. прошло три года, так. банк будет требовать остаток или нет? Уточняем, — Это что исковая давность, я так понимаю. – Исковая продаж. давность, да? А, — Здесь все, да -да. Зависит, от того, здесь все uh -huh. зависит от того, что м, уже возбуждено исполнительное производство или нет. Если банк просидел три года с исполнительным листом, исполнительное uh -huh. производство не было возбуждено, то конечно у него сроки все истекли. Но если исполнительное производство он возбуждал, то срок исковой давности приостанавливается а, до завершения этого исполнительного производства. Очень частая ситуация, когда возбудили производство, не uh -huh. нашли должника, завершили в связи с невозможностью взыскания, uh -huh. вернули взыскателю. Взыскатель чуть-чуть подождал, и три года опять начинает с нового срока течь, с момента получения листа. Взыскатель чуть-чуть подождал и опять подает. Uh -huh. Вот Есть, конечно, такой момент соблюдения uh -huh. Поэтому будьте осторожны. Лучше, конечно, договариваться. Сейчас очень многие банки предлагают дисконты, и я рекомендую их рассматривать. То есть, загаси сейчас 60% от кредита, и мы с тобой расстанемся. Вот подводя итог Наша беседы, вот очень коротко. Какие все-таки права и обязанности у нас есть после оформления кредита? Мы вправе досрочно погашать. Если вам говорят о том, что вы должны заплатить какие-то деньги, нет. Вы, это право, установленное законом. Вы вправе вообще отказаться от кредита, даже если вам дали подтверждение, вы вправе сказать о том, что нет, я передумал, да. или изменить сумму этого кредита, ну, то есть в меньшую сторону. А вы вправе, кроме того, если вдруг произошла какая-то вот сложная ситуация с банком, отозвали лицензию или еще что-нибудь, не не переподписывать договор. Это запрещено на самом деле законом, навязывать вам переподписание договоров, если у банка что-то случилось с его финансовым да. положением. И еще ваше право, если вдруг кто-то постучался из коллекторского агентства, но ну, вы можете пока не открывать дверь. Добрый, спасибо, спасибо вам большое, Елена. Директор Центра финансовой спасибо. культуры Елена Феоктистова была у нас в гостях. Андрей Зайцев, Дарья Шарова. Увидимся завтра утром. Всего доброго. Хорошего дня.